В Москве поймали няню, вынесшую из квартиры часы и украшения на 7,5 миллионов рублей Видите, 9 навручных часов и ювелирные украшения на миллионы рублей Такая вот злодейка няня украла А представляете, сколько украли вот эти, кого она обокрала а? Можете представить, если у них только часов на 7,5 миллионов рублей Наша задача, вот мне говорят, ваша задача основная какая? С точки зрения будущего общества. Наша задача вернуть украденное, вернуть украденное, использовать на благо народа, иными словами, поделить. Вернуть и поделить. Вот они очень боятся, кто-то они да, да, отнять и поделить, да, отнять и поделить. И всегда, когда там какие-то наезжают на Мальцев, говорят, Мальцев хочет, блять, отнять у подонков и поделить в народе между, между людьми, теми, которые достойны. То есть, теми, которые не работали на Путина, не были чиновниками, КГБшниками и так далее. Теми, которые будут иметь долю в национальных богатствах. Так что, чтобы этим людям не пришлось воровать, как этой нянечке, имела бы эта нянечка долю в национальных богатствах, ну, во-первых, она бы в нянечке наверное, не пошла бы. да? Вот, и стала бы она красить у них странные часы, что? Конечно, нет. Так что, наша задача вот таких вот ошкурить, у которых часов там на 7 миллионов. Лифт вызывали, нет, а он приехал, да. Вернуть награбленный? Конечно, вернуть награбленную. То есть, вернуть и объединить. У нас был такой лозунг. Не отнять и поделить. Но сейчас мы говорим, надо проще для ваты. Отнять и поделить. Когда нет, мы не хотим отнять, хотим! Нет, мы не хотим их там на кол посадить. Хотим. Хотим, хотим. Отнять, поделить. Посадить подонков на кол. Хотим всего этого. Прошу прощения. Прошу, больше не буду так. Дядя Слава, отнять и поделить, это утопия. А где в утопии? Вы прочитали у Томаса Мора, что надо отнять и поделить. Там этого нет. Нет, это не утопия, Галочки. И мы в своей жизни видели это многократно, как это происходит. Славик, а ты бандит. Да, а вы как-то не слышали другой вариант, да? Такой, как конфискация, например, награбленного. Ведь бандиты занимаются конфискацией награбленного. А потом это награбленное надо пристроить, как чтобы оно не развалилось, не разворовали и так далее. Поэтому, кого мы поселим прежде всего в квартиры которых заберем, у всяких шувалов и так далее. Вот тех вот поселим, вот дед, которые там рожают, пусть рожают, пусть поселим туда. Пусть живут в самых лучших условиях. Чем моложе, тем лучше должны быть условия. Как это не парадоксально? Пишет, отъем пенсии никого не удивил. Да, да, да, вот это вы правильно подметили, очень хорошо. Когда у нас отнимают, они делят между собой эти подонки. Причем делят совершенно официально, там, бюджет делят, да, там какие-то э, нефтегазовые доходы делят, да, там какому-нибудь Сечину что-то отстегивают, там Миллеру больше отстегивают, чем Газпром и Роснефть стоят. Это. это никого не удивляет. А это вот удивляет, да, что мы хотим это все вернуть. Что у нас украден. Не грабить награбленные конфискуют. Ну, понятно, конечно естественно. Мы не собираемся грабить награбленными, Мы собираемся конфисковывать по приговору и так далее. Вначале все арестовывать, потом все конфисковывать. Все правильно говорить.